Замок Нейшванштайн: истории и легенды Замок Нейшванштайн – главная достопримечательность Баварии. Он словно сошел со страниц сказки о прекрасных принцессах, отважных принцах и драконах. Туристы со всего мира стремятся лично увидеть достопримечательность. Истории и легенды замка Нейшванштайн не менее интересны, чем его архитектура. Они добавляют загадочности и делают посещение интереснее. Этот замок был возведен по приказу короля Людвига II. Будущий монарх провел юношеские годы в Баварии в замке Хойншвангл. До 18 лет он жил с родителями, но уже тогда стремился к уединению в собственных владениях. История создания замка Найшванштейна начинается с 1868 года, когда начали готовить площадку для его возведения. Место для своей будущей резиденции Людвиг II выбрал неподалеку от родительского дома на отвесной скале. Монарх поставил перед строителями непростую задачу построить Нейшванштайн в кратчайшие сроки, поэтому приходилось работать и днем, и ночью. Основная трудность состояла в непростом расположении замка и сложностях в доставке строительного материала, которого требовалось большое количество. Полностью строительство было завершено в 1891 году. Интересно то, что замок построили для уединения, а теперь это самая посещаемая достопримечательность Баварии, приносящая прибыль в казну. Замок расположен в удивительно живописном месте на неприступных скалах Альпы. На их фоне в окружении темно-зеленых высоких елей он кажется поистине сказочным. Королевские покои. В королевских покоях Людвиг II проводил много времени. История замка на Нейшванштайн основана на легенде о рыцаре Лебеди и других мифах средневековья. Трудились 14 мастеров в течение четырех с половиной лет. Стены украшены картинами, на которых показана трагическая история любви Тристана и Изольды. А в декоре гостиной просматривается лебединая тема. История замка Нейшванштайн в Баварии тесно связана со средневековым эпосом. Нейшванштайн — это не только главная достопримечательность Баварии, но и одно из самых красивых сооружений в мире.